Это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Наша компания, в нашей компании на сегодняшний день у нас более 26 тысяч рабочих кабинетов. Выплачивается ежемесячно миллионы рублей на платежные системы наших партнеров. Эти цифры говорят сами за себя. Нам не нужны никакие колокола. Очень радует администрацию о том, что у нас за короткий очень срок, компании всего лишь год и три месяца, и у нас уже 9 миллионеров. Это очень радует всех нас, так как люди пришли, нашли свою любимую работу – и они зарабатывают. И перед всеми нашими партнерами открываются огромные возможности. На сегодняшний день у нас уже 8 маркетинг-планов. Как вы видите, мы находимся с вами на главной странице нашего сайта, и любой пользователь интернета, даже не пройдя регистрацию, всегда может посмотреть маркетинг наших основных программ – это Ideal M Mini и Ideal M Maxi, а почитать отзывы наших партнеров о нашей компании, посмотреть презентацию и, конечно, проверить документы и посмотреть документы о нашей легализации. Наша компания официально зарегистрирована, есть документы. Находится у нас на главной странице сайта «Это дорожная карта», где любой пользователь интернета всегда может посмотреть, когда и какие программы были запущены у нас в компании. Ну и, конечно, есть личная связь с администрацией и есть наш официальный чат в Телеграме. Обращаю ваше внимание, дорогие партнеры и дорогие наши гости, по поводу пользовательского соглашения. Это наша оферта. Ее нельзя сбрасывать со счетов. Каждый наш партнер, который проходит регистрацию, он должен обязательно ознакомиться с нашим пользовательским соглашением, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну и вы прошли регистрацию и нужно сделать авторизацию. Вводите свой логин и пароль и оказываетесь в вот в таком кабинете. Ваш бизнес начинается с чего? Да начинается бизнес всегда с заполнения профиля. Профиль – это кабинет ваш, это ваш офис. Офис, где вы должны обязательно на двери своего офиса написать табличку, что директор офиса такая-то, такая-то или такой-то, такой-то. Ну и, конечно, установить аватар. Бизнес должен иметь свое лицо. Фотографию загружаете с компьютера или с телефона, Телефона, как только код пришел от вашей фотографии, и нажимаете кнопочку «Загрузить». Заполнение профиля. Здесь очень все просто. Если у вас возникают какие-то вопросы по заполнению профиля, у нас есть обучение, уроки по кабинету. Они вам в помощь. Не игнорируйте, пожалуйста, дорогие наши партнеры. А пройдите обучение. Это для вас все сделано вводите свое имя и фамилию, скайп, если скайпа нет, пишем слово «нет». Телефон. Телефон у вас у каждого есть в кармане. А, страничка в ВК – Телеграмм свой, платежные системы. Обращаю ваше внимание по поводу платежных систем. Не прописывайте их, пожалуйста, от руки. Откройте свои электронные кошельки, скопируйте и вставьте. Потому что некоторые партнеры прописывают от руки и делают ошибки. Это недопустимо. Это же ваши заработанные денежные средства будут куда выводиться? На чужие кошельки. Поэтому будьте внимательны когда прописываете кошельки в этом разделе. Мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Вы можете вписывать любую свою карту, которая у вас есть. И написать на русском языке имя, куда привязана, на чье имя оформлена эта карта, номер телефона, который привязан к этой карте, и название банка. Все на русском языке. И нажимаем кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Если вас не устраивает пароль, то вы всегда можете поменять свой пароль. Именно вот в этом разделе. Ну и, конечно, финансовый пароль устанавливается. Это для безопасности ваших же денежных заработанных средств. Финансовый пароль у нас из цифр от 4 до 6. Вы, советую вам, пожалуйста, запишите его или в блокнот свой, или же в текстовый документ на компьютере. И только тогда прописываете и нажимаете кнопочку «Установить». Все, ваш профиль, офис ваш оформлен. Все таблички у вас висят на кабинете и в кабинете. И теперь вы приступаете именно к обучению. Уроки по кабинету. Как я уже сказала, если вы вдруг наткнулись на то, что вы не умеете, не знаете, как это сделать, вот он вам ролик «В помощь». А наш бизнес полностью управляемый кроме одной нашей площадки дубль и как правильно управлять бронями у нас есть наш бизнес управляется двумя бронями и как правильно управлять этими бронями у нас есть здесь обучение это в Изучите, пожалуйста. На каждой площадке у нас есть функция поисковик, которая позволяет просматривать полностью всю свою структуру через этот поисковик. Ролик, как пользоваться поисковиком, вот он вам в помощь. И, конечно, пополнение, вывод и перевод между партнерами. У нас есть внутренний перевод. Как правильно это сделать, пожалуйста, смотрите. Ну и по поводу нашего а, сервиса. У каждого в кабинете подключен сервис для а, масштабирования своего нашего бизнеса. Каждый может пройти по этой ссылке, зарегистрироваться, а, подключить свою страничку ВК, оформить тоже так. Там есть полностью тоже обучение в роликах, как правильно все это настроить и если ваш спонсор есть уже в вашем сервисе, позвоните, спросите у него, попросите ссылку на этот сервис. Если нет, то вы спокойно нажимаете на баннер и регистрируйтесь по линейной ссылке. Здесь наша, ссылка нашей администрации. Ну и раздел «Наши миллионеры». Очень радует, что у нас уже 9 миллионеров. А вот кто будет 10 давайте, ребята всегда всегда рады, будем видеть ваше фото именно в этом разделе. Ну и в разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка и отображаются партнеры на три уровня в глубину. Ну и сегодня мы собрались именно по новой площадке. Новая площадка – это Мани. Старт новой площадки будет 15 января в 19.00 по Москве. В 18.00 а Лена проведет вебинар предстартовый. А будет открыто пополнение кабинета до 17.30. Потом только откроется после старта. Поэтому у вас есть время пополнять уже можно кабинеты. И, как вы видите, мы находимся с вами на, на этой площадке. У нас есть кнопочка начала структуры». И эта кнопочка еще служит переход на каждую э, другую программу. Есть кнопочка «Маркетинг», есть «Маркетинг» у нас слайды. Это на каждой программе все эти кнопочки есть. Как же будет проходить старт? В 19.00 по Москве а, нам программист откроет эти кнопки. Они будут кликабельны. Сейчас они не кликабельны. И в 19.00 вы заходите... Именно вот сюда, в этот раздел, и покупаете. Если вы будете заходить на первый стол, то вы покупаете за 4 500. Если вы будете на второй заходить, покупаете за 9. Если вы будете на третий, покупаете а, третий стол. Если вы будете заходить на все три, то вы покупаете по очередности. А, так что всем желаю успешного бизнеса, успешного а старта, и если будут какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Это старт, это всех, конечно, будут вопросы. Не переживайте о том, что мы на старте. Все можем перемешаться. Это можно будет выровнять все это после старта. Ну, а теперь давайте мы с вами перейдем на слайды и, конечно, разберем наши все главные преимущества нашей компании – и новую площадку турбо Что же такое идеал М? Это гарантированная выплата. Вы сегодня заработали. Вы сегодня поставили на вывод и сегодня же вы получили свои заработанные денежные средства на ваши платежные системы. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. А наше главное преимущество это то, что компания официально зарегистрирована. Документы находятся на главной странице сайта. Есть дорожная карта, видно когда и какие программы были открыты в компании.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 от открыт в любой стол. На основных программах есть реферальная программа на три уровня в глубину. Нет абонентской платы ни на одной у нас программе. Выплаты с каждого стола. Циклы очень короткие. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все 100% идет в сеть. Деньги распределяются по маркетингу от партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карты Российской Федерации. Подключен по кошелек, Perfect Money, подключена Африкаса, есть внутренний перевод между партнерами, который облегчает работу команд. Вывод у нас ежедневно и выходные и праздничные дни. Вебинары по маркетингу проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн-бизнеса. Это огромная помощь нашим партнерам, а тем более новичкам. Есть чаты компании и есть, конечно, прямая связь с администрацией. Ну и. Дорогие партнеры, дорогие наши гости, обращаю ваше внимание о том, что 15 января в 19.00 по Москве будет старт новой программы Turbo Money. Это быстрые деньги. Как вы видите, перед вами всего лишь три маленьких стола. Это два накопительных стола. И третий стол – это полностью ваша зарплата. Как только первый партнер приходит к вам, это 4 500 идет в накопление, со второго 4 500 и 4 500 – это 9 000, идет автоматический переход во второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. 9 идет накопление. Со второго у вас идет автоматическая покупка, Третьего стола за 18 тысяч. И как только сюда прилетает к вам первый партнер, вы сразу же получаете 8 тысяч на баланс для вывода. Два клона идет в первый стол. Это сюда. Это 8 и 9 тысяч. Два клона по 4 500. И плюс два клона по 500 рублей летят в клонопад. А второй партнер, когда приходит к вам, 12 тысяч на баланс для вывода, 5 тысяч идет спонсору. А третий партнер приходит, 12 на баланс для вывода и 5 тысяч спонсору. А по поводу спонсорских, некоторые задают вопросы. А я буду получать? Да, конечно, это же ваши люди будут идти за вами, и вы как спонсор будете получать эти спонсорские вознаграждения. Если у вас не будет ни одного вашего реферала первого уровня, который зарегистрирован по вашей ссылке, то, конечно, вы их не будете получать. Вы можете на старте закрыться только переливами, а вот спонсорских вы не получите. А если это будут ваши партнеры, то, пожалуйста, эти спонсорские вознаграждения вы будете получать. Итак, подведем итог. 32 тысячи вы прошли одним местом, бизнес-местом за один круг. 10 тысяч вы заработали. Это партнерские ваши. Это только за один круг. И Итого 42 тысячи и плюс 6 клонов. Это с, каждого, с каждой ножки этого идут сюда в клонопад. И запустили 6 клонов в клонопад. Начисление в клонопаде это на, идет по 500 рублей, делится а на 10 уровней в глубину по 50 рублей. И этот клонопад нужно рассматривать просто как ваш, ваш пассивный доход. Он вам в будущем принесет очень огромные, большие деньги. Начисления проводятся по расстановке. Заполняется этот клонопад. Он один у нас на всю нашу компанию. И некоторые возмущаются, что а, о, здесь растет юбка. Она расширяется. Да и пусть она расширяется. Она будет работать только на нас. Чем больше мы будем запускать сюда клонов, тем больше будут наши начисления. А с первого уровня вы получите 150, со второго 450. Они не сразу будут это 150, они вам будут лететь по 50 рублей. С третьего 1300, с седьмого 109 350, с десятого 2 952 400. Это расчет сделан только на одного клона. И каждый клон вам принесет... 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. И не только вам хватит, но и хватит вашим детям, вашим внукам. Поэтому обращаю ваше внимание, у нас к этому клонопаду подключены, он подключен именно на площадке Идеал М-Банк. Клонопад у нас еще, клоны запускаются с Идеал М-Макси. Не с Макси а, мани. макс макси, Мани запускаются клони с микромани а, идут в, в, идет в клон летит а, в клонопад, и у нас вот с а, в, дубль микс тоже летят клоны. И теперь с нашей новой площадки. Тоже будут лететь клоны. А, поэтому а, Лена и делает так, чтобы а, как можно больше наши партнеры запускали именно клонов сюда, в этот клонопад. Чтобы вы все имели очень хороший пассивный доход. Ну и как же начать зарабатывать? Да только действия ребята приводят к а, нашим результатам. К хорошим, большим результатам. А, нужно просто поставить себе цели, то ли вам деньги нужны а, а, оплатить кредиты, ипотеку или раздать долги, или а, деньги нужны на путешествие или на покупку жилья, на, на покупку машины. У нас нет никаких программ, ни автопрограмм, нет ни а, жилищных программ. У нас просто есть деньги, которые вы а, можете заработать на наших шикарных а, площадках. У нас очень есть доходные. Причем миллионы доходные площадки. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Спасибо вам огромное за внимание, успехов в достижении поставленных целей. И хочу пожелать вам всем счастья, здоровья, семейного, финансового благополучия, успешного старта и, конечно, больших чеков. С вами была Ольга Зуманян и компания «Идеальный маркетинг».